Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить маринованную кукурузу на зиму. Наверное, трудно найти праздничный стол, на котором бы не было любимого салата с добавлением маринованной кукурузы. Как правило, мы покупаем ее в магазине, а цена маленькой баночки не всегда нас радует. Поэтому сегодня я расскажу. Как приготовить маринованную кукурузу, чтобы сэкономить семейный бюджет? Для этого нам понадобится Молодая кукуруза 6 штук Фильтрованная вода 600 мл Соль 2 чайные ложки Сахар 4 чайные ложки Пищевой уксус 5 мл Зонтик укропа 2 штуки Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что кукурузу хорошо промываем и отвариваем початки на протяжении 25 минут, а потом оставляем их остыть. Когда кукуруза остынет, отделяем зернышки от початков ряд за рядом. Чтобы сделать это было проще, отделите сначала пару рядов вдоль початка, а потом уже отделяйте зерна поперек целыми слоями. Далее на дно чистой банки укладываем промытый зонтик укропа, а сверху размещаем плотными слоями подготовленные зерна. На следующем этапе кипятим запланированный объем воды, куда добавляем сахар, соль и уксус. Заливаем маринадом уложенные зерна. Теперь стерилизуем консервированную кукурузу, закручиваем банки крышками и храним до подходящего случая в прохладном месте.